Меня зовут Владимир, я немножко расскажу, как мы сегодня построим, чуть-чуть попозже, буквально через пару секунд, как мы построим сегодняшние наши полтора часа. Мы действительно с вами в эфире сегодня полтора часа, то есть с 11 часов до 12 часов 30 минут. Поэтому планируйте, пожалуйста, именно вот это время. Я сейчас запускаю демонстрацию экрана и покажу, собственно, ту презентацию, которую подготовил для вас. И она... У нас связано с такой темой, которая является, несомненно, очень э, горячей в настоящий момент – это лидерство. Но обратите внимание, может быть, вы когда э, читали анонс, может быть, этого мероприятия сегодня, вы, э, может быть, обратили внимание, что э, три, соответственно, разных темы соединены в названии презентации. Ну, во-первых, лидерство и проектная экономика – это раз. Во-вторых, это некое, некий путь, это на направление движения и настоящее будущее. Да? То есть мы в настоящий момент, понятно, что движемся куда-то достаточно быстрыми темпами. У нас в настоящий момент слово «лидер», «лидерство» звучит очень часто, так же, как и термин «проектная экономика» на самом деле. Поэтому мне и захотелось несколько слов сказать на эту тему. Вам, уважаемые коллеги. И я хочу кратко представиться. Посмотрите, пожалуйста, вот на э, мой такой бэкграунд, на мою биографию. Я достаточно давно занимаюсь, прежде всего, проектной деятельностью. Ну, в самых различных ролях, как руководитель проекта, как руководитель проектного офиса, как член проектных команд, который за какую-то функцию в проектной команде отвечал. Занимаюсь этим давно, и это, на самом деле, деятельность мне очень нравится. Э, несомненно... В последнее время, когда мы говорим про государственное, прежде всего, управление, многие слышали, да, такую тему национальных проектов, да, она активно развивается, вообще внедрение проектного управления в органы государственной власти активно развивается с 2015 года, и получается, что то, чем я, в принципе, занимаюсь практически всю жизнь, оно сейчас приобрело такой, знаете, модный, модный такой популярный оттенок, что называется, находится на хайпе, вот эта вся история, Поэтому, да, действительно, проектная экономика и проектное управление – это тоже сейчас такая же тема, горячая, наверное, как и лидерство. Вот об этом сегодня и поговорим с вами. У меня есть опыт работы в органах власти. Ну, я, скорее всего, могу про себя сказать, что я человек из бизнеса, все-таки бизнес практик. Но, тем не менее, два с половиной года работал в правительстве Ленинградской области э, по внедрению именно методов проектного управления так, я вижу, что у меня почему-то… Да, сейчас, одну секундочку. Вот, запускаю внешний вид. У меня пропало мое изображение, сам это увидел. Уважаемые коллеги, да, продолжаем. Вот, и я соответственно поработал в органах власти именно на теме внедрения системы проектного управления в региональном правительстве в ленинградской области занимался общественной деятельностью являюсь экспертом агентства стратегических инициатив экспертом аналитического центра при правительстве по управлению проектами ну и если кому то это особенно интересно не знаю вот кому то интересно а кто-то говорит, да ну это вообще ерунда, да, я финалист конкурса Лидии России 2019 года. Ну вот э, уже сталкиваешься с тем, что по-разному люди оценивают вот такой опыт, но он у меня есть, и на самом деле он был очень интересный, очень нравится. Окей. Итак, наша тема сегодня – соединить настоящее будущее, проектную экономику и лидерство, да, и посмотреть об этом пути. Uh, уважаемые слушатели, у меня есть uh, несколько таких предложений о наших границах. Ну, во-первых, да, мы в зуме находимся, поэтому многие уже отключили микрофон. Но, тем не менее, кто-то сегодня не справился с этой задачей начале и был слышен потрясающий бытовой шум откуда-то из кухни. Это очень все тоже здорово, ничего страшного в этом нет. Но обратите внимание, что этот шум может быть такой-такой помехой для нас. Поэтому, пожалуйста, да, отключайте микрофон. Но я сегодня хотел бы находиться с вами именно в интерактивном режиме. Это означает, что я с удовольствием буду какие-то вопросы задавать вам и с радостью. Послушаю ваше мнение. Это будет очень интересно. Поэтому режим интерактивный, когда я буду задавать какие-то вопросы, будем что-то обсуждать, и дискуссия, я надеюсь, будет активной, она приветствуется. Меня зовут еще раз Владимир. Меня можно прервать в любой момент. Каким способом? Взять слово, да, подключиться по видео и что-то сказать, пожалуйста. У нас сегодня свободный микрофон. Вы можете написать в чат, я тоже буду читать ваши сообщения и комментировать их по ходу. Если мне что-то нужно будет договорить, да, какую-то тему, то, несомненно, я это сделаю. Договорю и потом отвечу обязательно на ваш вопрос. Плюс мы в конце тоже можем запланировать какое-то время для пожеланий, предложений, мнений, обмена мнениями. И моего ответа на вопрос. Вот такие дела. Ну и видите, здесь написана такая еще интересная история, безжалостно к ведущему. Это означает, что если вам кажется, что я говорю что-то не то, мой опыт не соответствует вашему опыту или вашим оценкам, пожалуйста, комментируйте, прерывайте меня, говорите по-другому. И тем самым мы создадим, как мне кажется, такую нормальную остроту обсуждения нашей ситуации. Вот такие у нас границы. Таким образом, вот так все несложно. Если вы а, находитесь без видео, пожалуйста, если вам так удобнее. Если вы находитесь а, в режиме видеотрансляции, да, включайте камеру, это будет вообще отлично. Тоже будем смотреть друг на друга. Окей. И потихонечку, если вопросов, пожеланий, предложений, да, я сейчас вот посмотрю еще чат, пожалуйста, да, что у нас происходит. Так. Одну секундочку, посмотрю, нет ли каких-то у нас тут сейчас вопросов. Да, у нас вот чат здесь. Так, смотрим. Да, доброе утро, доброе утро. Все, все друг другу пожелали. Доброе утро, это отлично. И давайте потихонечку, да, пойдем по нашей программе, уважаемые коллеги. Итак, о лидерстве сейчас, ну, как мы понимаем, с учетом того, что есть действительно конкурс «Лидер России», который очень сильно представлен в информационном поле. У нас очень многие программы обучения. Я могу сказать, как человек, который очень часто по работе работает именно в проектной команде, с проектными командами, я очень часто слышу слово «лидерство», «лидер», «лидер», «проектный лидер» и так далее. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но тема достаточно сейчас актуальна. И вот мы часто это слышим. Мы понимаем, что это что-то такое популярное и модное, присутствует постоянно в информационном поле, но мы, наверное, не часто задумываемся, а что это такое. А может быть наоборот. Многих из нас этот вопрос волнует, и мы как-то прокручиваем в голове, что такое, что, что это означает, что вообще из чего из себя состоит лидерство. Для меня вот эта тема на самом деле совершенно не закрыта. Я не совсем понимаю тоже, как до конца здесь быть. Например, вот такой вопрос, а самый простой и самый популярный, можно ли лидером стать, да, или же лидером надо родиться? Вот, уважаемые коллеги, если у вас есть какие-то мнения на этот счет, скажите, пожалуйста, вот лидером можно ли стать, да, выучиться быть лидером, да, получить какой-то опыт и стать лидером? Сейчас очень популярная история, что лидерами не рождаются, лидерами становятся. Вот как вы к этому относитесь, если кто-то хочет высказаться, скажите. Потому что такой вопрос, конечно, которого, на мой взгляд, нет единственного верного ответа, так все-таки лидерам надо родиться лидером можно стать, что думаете? Конечно, наверное, должны быть какие-то врожденные особенности личности, и все-таки среда влияет очень сильно. И если в последующем подхватить эти врожденные характеристики, то потом это, конечно, может вылиться во что-то очень такое серьезное, успешное. А, что, в дальнейшем развитие такое. Угу. Вот. А если нет, то можно и так и оставить это на уровне врожденных таких особенностей личности. Понятно. Спасибо большое за комментарий. Коллеги, кто-то еще хочет высказаться на тему? Все-таки становятся ли рождаются лидеры? Мне кажется, рождаются. Иногда возникают такие ситуации, когда лидером становится вынужденным. Как uh -huh. самый заинтересованный человек берет на себя инициативу в болоте, тогда и становишься uh -huh. лидером. Угу. Ситуация внешней среды иногда провоцирует раскрытие определенных качеств, да, какого-то потенциала, который были заложены, был заложен у человека, да, и он после этого раскрывается. Вспомните Данко, да, сказка о горящем сердце Данко, когда он, собственно, достал свое сердце, вывел людей из темного леса, а потом упал замертво. Да? Ну, вот, продолжая вас, наверное, очень сложно этому научиться где-то, да, так поступать. Или закрыть с собой образуру, например, чтобы товарищи могли пойти в атаку. Тоже вряд ли, наверное, этому можно как-то научиться, мне так кажется. А, еще какие-то мнения, может быть, коллеги, лидерами? Ли... Состав... Пожалуйста рождаются, потому что для этого быть дол должны быть какие-то зачатки э, именно характера, какой-то стержень, но при этом им же можно стать, это когда вот человек родился лидером, но он это нигде не использовал, у него нигде это не проявлялось, а потом в какой-то момент э, он начал в этом развиваться и понял, что в принципе у него были какие-то задатки этого, но при этом, если ты родился таким э, мягкотелым, тебе будет сложно стать лидером. Mm -hmm. Сложно, но мне кажется, что возможно. Очень часто, ну, я, по крайней мере, видела, что э, люди вдохновляются своими предыдущими руководителями, ну, которые были реальными лидерами. Mm -hmm. есть, и может... сами становятся, да, вы имеете в виду? Да, абсолютно. Когда видишь пример э, реального лидера, который горит своим делом и своей любовью к делу, и, ну, тем, что он большой специалист, заряжает тебя, у тебя появляется и желание, и, в принципе, мотивация развиваться и становиться лидером в своей области. Хорошо. Спасибо большое за комментарий. На самом деле, видите, очень интересное обсуждение. И поверьте, если бы мы продолжили его, еще очень много было бы мнений таких самых разных. Да, наверное, истина лежит где-то посередине. Человек рождается с определенным набором качеств, с определенной предрасположенностью, наверное, а потом, в зависимости от того, какой у него опыт, какие, какие появляются ситуации внешней среды, как он внутренне развивается, у него могут проявиться, соответственно, эти качества, сформироваться какие-то подходы, собственно, или не сформироваться, действительно. И вот э, я попытался, вчера думал, как бы я описал лидерство. Да, в каких простых, на самом деле, терминах. И мы видим, что, ну, для меня лидерство – это, конечно, путь, да, путеводная звезда, прежде всего, такая лампочка, которая освещает путь. И вот смотрите, лидер, очень часто вот слово «лидер» у нас в голове что возникает, какие ассоциации? Личность, да, это конкретная персона, на которую мы можем посмотреть и сказать, во, вот это там крутой лидер по-настоящему. Какие примеры? Да миллион примеров за всю историю человечества. Из новейшей истории многие называют «Стив Джобс». Илон Маск, да, а, Ричард Брэнсон, да, с его таким неформальным стилем лидерства. Дальше, если рассуждать, вот смотрите, лидерство – это некое социальное явление, да, это определенный, наверное, набор каких-то характеристик, какого-то поведения. Лидер может быть примером как раз какого-то поведения. А лидер может быть связан с процессом непосредственно, да, реализации чего-то, каких-то инициатив. Лидер – это человек, который служит прежде всего чему? Своей мечте. Ну, вот так вот, мне кажется, кто-то из известных людей, была такая цитата, что лидер – это тот человек, который может заставить других людей работать ради своей мечты. Вот не знаю, правильно или нет, но так интересно звучит. Это служение какой-то мечте. И вот смотрите, в правом верхнем квадрате, я даже красным подкрасил эту историю. Лидерство – это и про достижение неких целей, которыми человек живет, и про получение, соответственно, результатов, которые поддерживают эти цели. А ведь достижение целей и получение результатов – это не что иное, как, собственно, проектная деятельность. Да? И вот я таким образом и вижу связку, проектной деятельности и лидерства, и сегодня буду говорить именно, наверное, выступать из этой позиции. Почему? Потому что иначе о лидерстве, мы, о лидерстве мы могли бы говорить, вот видите, совершенно разных измерениях, совершенно разных. Но я сегодня хочу поговорить на тему такого проектного лидерства, то есть про цели и про получение результатов. Да, я забыл сказать, видите, наверху еще лидерство всегда у нас про что? Про изменения, про изменения. Это переход из одного состояния, которое было, в новое состояние. Это про развитие, да, какой-то прорыв в новое. И опять-таки, если мы возьмем определение классической проектной деятельности, да, потому что проект – это всегда некая целенаправленная деятельность, направленная на получение уникальных результатов в условиях каких-то временных и других ресурсных ограничений, и очень часто в ситуации высоких рисков. То есть, смотрите, вот э, верхняя часть, она очень сильная как раз про тему нашей сегодняшней с вами э, лекции, да, или точнее нашего сегодняшнего диалога. Вот такие дела. Итак, мы сосредоточимся именно вот на такой проектной теме. И давайте подумаем, что у нас сейчас происходит с точки зрения э, именно э, проектной экономики, что это такое, что такое проектная экономика. А... Проектная экономика, так, прошу прощения, я убежал вперед на один слайд сразу. А проектная экономика, вот давайте посмотрим, что у нас происходит с вами за окном. У нас наблюдается очень серьезное влияние внешних факторов сейчас. У нас происходят какие-то события, такие, которые меняют вообще картину поведения, какие-то процессы. У нас да, всемирный кризис развивается несколько лет. У нас в этом году у нас навестила очень неприятная пандемия. И мы с вами понимаем, что а, в настоящий момент все, что происходит у нас действительно, это про изменения постоянные. Мне очень нравится цитата господина Деминга. Наверное, кто-то слышал про цикл Деминга-Шухерта. А, это цикл про постоянное улучшение качества процессов. И господин Деминг прежде всего известен как не только ученый-экономист, но и как автор подхода именно к постоянному совершенствованию процессов, к управлению качеством, такой известный очень эксперт. <coughs> и а, как же это все здорово и актуально звучит, смотрите, в наши дни, буквально, да, вы можете не изменяться, выживание не является обязанностью, сказано достаточно давно, но звучит очень актуально в наше время. А, если мы с вами а, посмотрим... На современный мир, то давайте под вот так, одну секундочку, у меня убегает презентация на один слайд вперед, прошу прощения, вот возвращаюсь назад, если мы посмотрим с вами, так, теперь убегает назад и вперед, никак не поймать нужный слайд, сейчас, одну секунду. Ага, так, вот он. Так, нет, он убегает. Вот, наконец-то, зафиксировался. Отлично. И вот смотрите, мы с одной стороны понимаем, что вот эти изменения, которые характерны в современном мире, они э, ведут нас в какое-то непонятное будущее, да, неопределенности сейчас очень много. Очень много неопределенности. В то же время мы видим, что темп современной жизни, он очень сильно растет он постоянно увеличивается. И, э, ну, давайте попробуем э, даже по себе как-то сравнить. Вот вспомните, может быть, э, какие-то воспоминания буквально 5 или 10 лет назад, как осуществлялась деятельность. Было все немножко по-другому. Мы сейчас ускоряемся. Я уже молчу про то, что если сравнивать с, например, я начинал рабочую деятельность где-то примерно в конце 90-х годов, и как мы работали тогда, Казалось, что ого-го, как это все быстро. Сейчас все идет гораздо быстрее. И вместе с тем к нам приходят еще такие странные понятия. Цифровая трансформация, прорывные какие-то проекты, прорывные какие-то достижения. И эти все вещи очень сильно влияют на то лидерство, которое мы можем увидеть. на вот эти примеры лидеров и на поведение лидеров. У вас есть ощущение, уважаемые коллеги, давайте подумаем, что мы иногда вот идем сейчас, ну, в такое туманное именно будущее, не просто идем, а как вот этот молодой человек слева там движется быстро достаточно, да, куда-то в неопределенность. Есть такая ситуация у вас или нет? Или вы наоборот чувствуете, что более-менее все неплохо, стабильно и нормально? Какие мнения есть? Иногда становится страшно от этой скорости изменений, Иногда становится страшно от скорости изменений, да, причем еще непонятно, куда это все идет, потому что очень сложно построить какие-то прогнозы. Вот давайте сейчас разберемся немножко, подумаем, а какие тенденции определяет современный мир лидерства. И э, я еще раз напомню, что мы с вами держим вот эту рамку такого проектного подхода и лидерства, да, мы не говорим о, лидерствах, о лидерстве просто во всех плоскостях. Итак, что у нас сейчас происходит? Давайте подумаем. Ну, во-первых, э, с учетом нынешнего темпа и постоянных изменений, мы точно понимаем, что перемены неизбежны. Нам приходится меняться постоянно. А вторая, наверное, константа заключается в том, что сопротивление этим переменам тоже неизбежно. Потому что мы с вами устроены как э, человек разумный таким образом физиологически, что мы, конечно, готовы прежде всего достигать какого-то стабильного состояния и в нем находиться. Многие люди действительно Чувствуют потребность в стабильности, в стабильности. Но в настоящий момент э, перемены настолько затрагивают все сферы жизни, что э, уже в состоянии стабильности практически невозможно находиться. Поэтому мы сопротивляемся переменам и тратим большое количество энергии на это. И в то же время перемены неизбежны. Это, наверное, всем тоже понятно. Как бы не хотелось, может, обратно. И вот давайте посмотрим сейчас на картинку которую посередине видите вот эти зеленые такие кружки В настоящий момент есть наверное три вида основных деятельности которые свойственны любой организации это деятельность собственно операционная да это классически хорошо поставленные процессы это ваша текущая деятельность это деятельность типа ран ран это бежать ну наверное, многие это знают конечно же. есть деятельность типа change направленные на изменения это классическое проектное управление в организации, то есть у вас есть процессы, у вас есть проекты, да, мы понимаем, что процессами, процессное управление и проектное, оно построено по-другому немножко. Проектное управление всегда направлено на получение результата и всегда ограничено во времени, в ресурсах. И в то же время у нас с вами есть еще замечательная а, третья часть, это деятельность типа Disrupt. Если сказать простым языком, а change – это меняться, да, а disrupt – это прорывной. Это означает, что вы постоянно должны э, отказываться от каких-то стереотипов сейчас, искать новые модели поведения и, грубо говоря, э, перепрограммировать вашу деятельность типа run и типа change. И вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это очень сложная сейчас э, такая история для организации. Вы у вас как будто, знаете, такой змей-горыныч с тремя головами. У вас и процессами вы занимаетесь, и проектами, и некой, неким прорывом совершенно в новое, прорывным ростом, который предполагает отмену первых двух направлений, там, постоянных стереотипов и поиск чего-то нового. И вот, на мой взгляд, организациям очень сложно дается вот эта вся история сейчас. Мы как будто одновременно существуем в трех, в трех плоскостях. Раньше когда-то были, наверное, в одной плоскости, последние лет 70 мы понимаем, что проектная деятельность это нек некая другая деятельность, у нас было две плоскости, а сейчас плоскости три, три главы вот таких. И это на самом деле то, что и называется той самой проектной экономикой. А проектная экономика, что это такое? Это когда организации рассматриваются как на совокупность проектов, скорее, которые ведут самые разные сотрудники с помощью совершенно разных подходов, которые направлены на создание результатов, ценностей, выгоды для организации. И вот этот, проект на, вот этот термин проектная экономика, он тоже сейчас активно звучит. А поскольку проекты это всегда, как мы уже сегодня обсудили, прорыв а что-то новое, это создание каких-то новых уникальных результатов, то согласитесь, в проектной экономике место лидерам находится очень и очень такое яркое. Лидеры действительно э, сейчас относительно каких-то таких прорывных проектов очень часто звучат, и мы знаем большое количество таких примеров здесь. Уважаемые коллеги, а скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вопрос тогда к вам немножко в аудиторию верну, а какие организации в принципе, ну, все последнее время, наверное, последние 20 или 30 лет, всегда состояли из одних только проектов. Ну, нельзя, чтобы организация состояла только из проектной деятельности одной. Конечно же, есть и какая-то деятельность бэк-офиса, операционная. А вот в каких организациях вот этот принцип проектной экономики, он уже давным-давно применяется и э, давным-давно э, так, так это все и работает. В каких отраслях, может быть, вот придет вам в голову какой-то пример такой, какие отрасли в первую очередь поддерживают проектную экономику? Мне кажется, некоммерческие организации, они осуществляют программно проектную деятельность в основном. Так, некоммерческие организации, они в основном занимаются конкретными проектами. Да, интересный комментарий, спасибо. Еще как, какие Образовательные есть? Образовательные организации. Образовательные, потому что а, вы имеете в виду, что любой, в принципе, образовательный курс, это что-то уникальное, да, разработка этого курса, это всегда проект. поэтому а, образовательная организация это набор проектов, получается. Ну, в том числе, потому что сейчас они везде внедряют проектный подход, а еще я вспомнил о том, что у нас есть теперь даже отдельные проектные офисы, так называемые, на уровне э, правительства, на уровне э, организаций крупных. Точно, но проектные офисы вообще существуют очень давно в мире, уже больше 70 лет. Давайте скажем честно, их сейчас просто вот как будто так вытащили, это стало модная тема. На самом деле это такой очень простой рабочий инструмент и совершенно не такое, не, не инновация, грубо говоря. Но вы правы, я вот в таком проектном офисе как раз в правительстве Ленинградской области работал не так давно. Так, какие еще отрасли целиком состоят из проектов? Образовательные, некоммерческие, может быть, какие еще идеи есть? Научно-технические. Точно, это, точно. всегда проекты. Да, это какие-то проекты не окр, да, инновации, исследования, разработок. А я хотел еще, знаете, что добавить, уважаемые коллеги, что, конечно, для меня, прежде всего, пример организации, которая состоит из проектов, это IT-индустрия. Правда? Очень часто разработка конкретных продуктов, конкретных продуктов под запросы заказчика, таких кастомизированных, это 100% всегда проект, да, и вот IT как раз компании, которые сейчас у нас во главе такой, собственно, наверное, с точки зрения взрывного роста, находятся на вершине пищевой цепочки, они давным-давно уже рассматривают свою деятельность как совокупность, прежде всего, проектов. Итак, значит, говорим про проектную экономику, но мы с вами должны сказать еще и вот, уважаемые коллеги, о чем? Скажите, пожалуйста, кто слышал вот этот термин о вука мире? Наверное, слышали не раз от многих вообще выступающих. Сейчас практически все об этом говорят. Вука мир. Кто, кто, вот сталкивался с этим уже? Слышали? Да, правильно? да. конечно. Конечно, это очень популярно. Но давайте попробуем не просто этот акроним из четырех английских слов разобрать, да, и красиво сказать, что вот у нас ученые, футурологи придумали такой термин для обозначения типа современного мира, а попробуем выяснить, как это все влияет на проектную деятельность, прежде всего. Смотрите, volatility, изменчивость. Это означает высокая скорость перемен. Вы только поняли, что у вас происходит в вашем проекте, в вашей инициативе, как уже все поменялось, надо все передумывать заново. Uncertainty, неопределенность. Это означает, что у вас достаточно много способов поступить так или иначе, и вы не понимаете, как вам, собственно, сделать этот выбор. Complexity, сложность, комплексность. Это когда у вас очень много факторов влияния, они достаточно сложные, у вас ограниченное время, и вы не понимаете тоже, каким образом вам принимать решения в условиях э, вот такого количества сложных факторов влияния. И ambiguity, неоднородность, неоднозначность, это когда вообще непонятны причины следственные связи, недостаток осведомленности и предсказуемости. И вы знаете, я хочу сказать, что единственное, что можно сказать, наверное, определенное сейчас о проектах, нашей проектной деятельности и о лидерах, в этой проектной деятельности. Это то, что им придется развиваться в условиях а, нарастающей неопределенности. Да, действительно, это единственная, наверное, определенная такая история. И а, таков мир вокруг нас. И вы, вы видите здесь картинку черного лебедя. А Наверняка вы тоже знаете, читали Насима Талеба. А, и понимаете, что такое черный лебедь. Вот кто сталкивался с а, таким понятием, прокомментируйте, пожалуйста. Что такое черный лебедь, что это за тип события и почему он влияет очень сильно на нас. Так, тишина. Неблагоприятное событие. Непредвиденные неопределенности. Непредвиденные неопределенности. Смотрите, проектная деятельность а, и деятельность лидеров, да, как мы уже сказали, она априори сейчас связана с изменениями постоянными, и с прорывом во что-то новое. Но это, это по определению рискованные задачи. То есть проектная деятельность, она всегда связана с высокой степенью риска. А чем именно черные лебеди, вот так вот, толепт? что нам говорит? А почему черные лебеди именно так влияют сильно? Потому что мы делаем проекты, давайте сразу, да, еще раз это подчеркнем, мы делаем проекты в условиях риска всегда. И риски, которые влияют и превращаются в проблемы, они всегда присутствуют. Проектная деятельность – это передовая. А что же такое черный лебедь? Черный лебедь – это событие, которое практически действительно э, имеет, наверное, такую очень низкую вероятность, как кажется людям, но очень, очень разрушительное влияние, если оно происходит. И самое интересное, вот одним из э, таких характеристик черных лебедей является событие, когда является обстоятельство, когда события произошло люди говорят ну понятно же да к этому шло но черные лебеди никогда не непредсказуемы а само понятие черных лебедей оно возникло, ну я не могу сейчас быть точным если что поправьте меня до какого-то момента средних веков люди никогда не видели черных лебедей лебеди были только белые. но смотрите если вы никогда не видели черного лебедя в жизни совершенно не значит что его не существует и вот эта логика она Достаточно интересно, потому что если взять э, такое классическое распределение Гаусса, которое устредняет ситуацию и говорит нам о том, что если у нас нету... Вы никогда там 10 поколений не видели черных лебедей, то высоковероятно, что этих лебедей и не существует. И это другой подход. Мы можем не задумываться о существовании черных лебедей, но если они происходят, их последствия являются разрушительными. И пандемия этого года, она нам как раз говорит примерно о такой ситуации о такой ситуации. Вот такие у нас, уважаемые коллеги, интерпретации мира ВУКа. Мир действительно сейчас у нас сложный, неопределенный, и вот таким образом он влияет на проектную деятельность. Давайте посмотрим, какие у нас возникают проблемы вот этой проектной экономики в наше время. Я лично буду очень сильно рад, у меня появилось почему-то здесь 8 проблемных зон, вот так вот это легло в голове. Если вы добавите еще какие-то сложные обстоятельства современного времени, проектной экономики, может быть, связаны с лидерством. Смотрите, какие проблемы есть, какие есть э, проблемные зоны. Во-первых, у нас огромный поток информации. У нас действительно информация удваивается, утраивается каждые несколько лет. Информации становится больше. У нас возрастает необходимость принятия решений э, в гораздо более быстром темпе, чем раньше. Нет времени на раскачку. Надо принимать решения быстро, в единицу времени принимать больше решений. И, соответственно, очень часто нам приходится принимать решения в условиях несовершенных данных. Несовершенных данных. Потому что, помните, да, у нас много сложных факторов влияния, и у нас времени мало, мы должны быть готовы принимать решения, когда данные еще несовершенны для нас для принятия решений. У нас наблюдается критическое влияние внешних факторов, те самые черные лебеди, потому что а, темп нашего развития становится, наверное, быстрее все-таки, и, соответственно, влияние этих факторов становится более таким весомым, значительным. У нас наблюдается сейчас быстрая смена вот тот самый дизрапт моделей, подходов, стереотипов. Только мы на что-то смогли с вами опереться, уже что-то новое происходит. Но очень часто это новое становится так называемым карго-культом, когда человек слепо подражает, наверное, какому-то процессу, потому что это круто, это модно, это на хайпе, и ищет в этом процессе или в, этой, в этом модели, в этом подходе, в этой методологии, ищет некую волшебную таблетку или волшебную кнопочку из серии, но «Ну, я же это делаю, все делают, я тоже это делаю, дайте мне вот эту кнопочку, я нажму, и у меня там все будет хорошо получаться, но ну, я же внешне соблюдаю все вот эти ритуалы, я не знаю, согласны вы или нет, я как человек, который работает очень много именно с проектными командами по основной работе, как преподаватель, действительно сталкиваюсь с тем, что сейчас многие люди под воздействием потока информации и скорости перемен ищут подход. Действительно волшебные таблетки. То есть ищут э, очень простую историю. Дайте мне книгу, где все написано, чего надо делать. Я вот ровно это буду делать, и у меня будет успешная проектная деятельность, все будет получаться. Но, вы знаете, таких волшебных таблеток, конечно, не бывает. Мы с вами чуть-чуть попозже попытаемся формулу вот этого шелпста как-то определить э, совместным обсуждением, но мне кажется, что кроме тяжелого труда, который дает результаты, э, на самом деле до сих пор каких-то таблеток нет. Коммуникационный шторм, это означает, что мы должны поддерживать большое количество коммуникаций в единицу времени. Опять-таки, это сложно. Раньше все-таки у нас каналов коммуникации было поменьше, было попроще, наверное, эта вся история. И, конечно же, вот такой термин тоже, мне кажется, многие слышали, клиповое мышление. Да? Это когда вы, вы, вы видите вперед себя и ситуацию на два шага на 30 минут вперед вы понимаете, что происходит. А дальше вы в домике, вы не задумываетесь об этом, и у вас э, работает ваш аппарат, наверное, мыслительный, ваше отношение к проекту, работает вот, знаете, в таком режиме очень э, операционной деятельности, то есть вы что-то происходит, и происходит, вы понимаете какой-то следующий шаг, а дальше об этом не задумываетесь. И сейчас, на мой взгляд, вот клиповое мышление очень сильно, распространено а, в современном мире. Это моя позиция, основанная на моем опыте. Может быть, у вас, наоборот, уважаемые коллеги, мнение совершенно другое, но вот с клиповым, с клиповым мышлением приходится сталкиваться. Ну и вопрос тоже ко всем нам сейчас. Как вы думаете, а, время вот того самого лидера, время человека и развития его талантов, развития его компетенций, его Роли в, в прорывных проектах, организации команд, которые решают какие-то задачи, которые раньше человечество не решало, пришло сейчас или нет. Мне очень много приходится работать с людьми, и я вижу, что сейчас, конечно, все так или иначе о человеке думают. Мне в голову пришел вот тот самый монолог, я в школе учился еще, это было, соответственно, середина 80-х и начало 90-х годов, мы проходили пьесу на дне. Я не знаю, как сейчас в школе вообще проходит это или нет. Мне кто-то сказал, что проходит тоже. И вот помните, я вот с детства эту помню, вот такую фразу, человек это звучит гордо. Поэтому э, так или иначе успех проекта зависит от человека, от лидера, от его команды. И мне искренне очень хочется думать, что мы сейчас говорим про время человека, на самом деле. Поэтому давайте продолжим разбирать, собственно, нашего человека и лидера по смыслу, по каким-то а, особенностям. И еще раз, уважаемые коллеги, прошу а, вас быть активным, если вам хочется чего-то сказать. Потому что я делюсь с вами именно своими мыслями, как мне кажется, и с радостью выслушаю то, что кажется вам, какие есть мнения тоже на эту тему. Итак, мы про человека, да, немножечко а, сейчас говорим. И Первое здесь тоже, напомню, что мы сейчас говорим о тенденциях, которые определяют работу лидера в, современных, в современной проектной экономике. Ну, во-первых, работа человека в киберфизической системе. Вы знаете, смех мехом, я когда вот рассказываю про работу в киберфизических системах и про искусственный интеллект, который помогает в проектной деятельности, многие думают очень примитивно об этом. Это как будто, знаете, прораб настройки стоит с пультом, и управляет работой, соответственно, роботов, а роботы там, не знаю, труб, трубу кладут или копают канаву. На самом деле, если говорить про киберфизическую систему, то она уже сейчас приходит в нашу жизнь. Для чего? Давайте подумаем, вот какие примеры у нас киберфизических систем сейчас есть. А Это когда человек работает вместе с искусственным интеллектом для достижения целей проекта. Вот в какой области, какие примеры мы можем привести? Да, почти все производство, в принципе, там, человек наблюдает за автоматическими системами, выступает роли просто контролера. Автоматизация производства, человек наблюдает за системой, а давным-давно делают роботы да, на современных производствах. Я был на одном из самых крупных автомобильных заводов в мире, и это фантастика, что там делают роботы. И только потом, на второй части конвейера, там люди действительно делают э, тонкую ручную работу. Да, а роботы, собственно, из листа металла на выходе, получается, кузов автомобиля, и это все в доле секунды, это все вот так вот быстро. Какие еще примеры? Маркетинг, таргет. Да. Это, соответственно, а что, а что это такое? Что такое Таргетирование. Я хочу услышать, я подсказываю, я хочу услышать определенное слово. Смотрите, мы, это же все работа с большими данными, правильно? То есть у нас сейчас искусственный интеллект, который нам помогает, какие-то вот эти алгоритмы, он помогает нам вот эту, вот эту буковку С в слове «вука», много сложных факторов влияния, вот с этим работать, правильно? У нас получается, что мы работа в киберфизической системе означает, что у нас не только автоматизация производства, но и работа, основанная на анализе большого количества данных, которая нам помогает принимать решения вот в этом вихре, потоке э, на современной скорости. Ну и я сам слышал, как Сергей Переслегин, и у него брали интервью, я был на его лекции в этот момент, у него журналистка спросила, ну скажите, пожалуйста, а каким будет будущее? И вот эта фраза мне запомнилась. Будущее будет нечеловечески интересным и понимаете, как хотите. Это означает, что мы сами станем наполовину роботами, да, условно говоря, будем рабочей деятельностью заниматься как в фильме «Аватары», да, лежа дома там где-то, не выходя из дома, одевая просто какой-то шлем и подключаясь к реальности. Или просто будем, выходя на работу, какую-то флешку там в голову включать. Или же, извините, как это рассматривалось нашими великими писателями, фантастами, научной фантастики, собственно, нас победит условный SkyNet, да, искусственный интеллект победит, и человека просто не останется. Не знаю, как это понимать, каждый понимает по-своему. Но я сейчас говорю именно про работу в проектных командах, искусственный интеллект помогает сейчас работать, конечно, с данными, да, с обработкой данных и поддерживать таким образом принятие решений. Так, еще какие у нас есть особенности, давайте посмотрим. Ну, это тоже такая достаточно понятная и любимая тема для меня. Мы сейчас находимся в эпоху, когда очень быстро какие-то подходы и процессы становятся модными, и тут же устаревают, заменяются на новыми, тот самый дизрапт происходит, да, подрыв стереотипов. Но вот эта тенденция, на мой взгляд, она лет 10 уже очень сильно видна у нас в проектах, это прямо мода на создание эффективных команд. И э, бум лидерства, я с этого начал сегодня, говорил о том, что тоже очень модное понятие, и э, эффективные команды, лидерство, которым можно и нужно учиться. Вы знаете... Эту дискуссию мы с вами провели, я просто тоже не буду задерживаться очень сильно, на, наверное, на этом слайде долго. Мы э, на тему «Быть лидером можно от рождения или все-таки стать» уже поговорили. Но я хочу сказать, что у меня такой опыт, что говорят о том, что я лидер и мы команда лидеров очень многие. Но вы знаете, когда от реальности прилетает первый удар в челюсть, вот такой, да? А что из реальности прилетают? Правильно, черные лебеди, риски, проблемы, какие-то сложные ситуации. Вот тут и дымка модное лидерство и эффективные команды очень часто рассеивается. А, а, насколько я помню, вот эта цитата Майка Тайсона, она находится сейчас в одном из самых популярных а, учебниках по стратегии в мире. У всех есть план до первого удара в челюсть. Это очень здорово. Вот когда прилетает от современного быстрого мира в челюсть, действительно рассеивается вот это модное лидерство сразу же, и, соответственно, вот эта эффективная команда может не пережить столкновение с реальностью. Это, опять-таки, мой опыт. Я лично вижу очень часто такие ситуации, и не могу сказать, что меня это радует, но то, что э, прибегает большое количество людей, которые говорят, я лидер. А еще знаете, какая модная тема? Говорят, а у нас в проекте рисков нет. Ты думаешь, господи, посмотрите за окно, у вас рисков точно нет в проекте? Да, у вас настолько все хорошо, где вы этому научились, такому позитиву? Но позитив рассеивается действительно после того, как начинаются реальные риски и проблемы. Еще один момент, о котором мне хочется сказать. Вы знаете, уважаемые слушатели, я очень люблю ссылаться на книгу Александра Прохорова, ей почти 20 лет. Она называется «Русская модель управления». И вот в ней автор вообще исследует очень интересную тему управления э, в Советском Союзе, в Российской империи. Да, практически от средних веков проводит, ну, собственно, делает такое исследование относительно того, какая модель управления свойственна именно нашей стране. И вот э, одним из основных выводов является то, что там много интересных слов. Я искренне рекомендую вам ознакомиться с этой книгой, если вы не читали ее раньше. Сделайте это. Это интересно. И вот здесь э, очень такой интересный э, вывод о том, что мы работаем всегда в таком маятниковом режиме. Наш маятниковый режим управления в нашей стране исторически сложивший. Состоит из двух основных режимов. Режим номер один. Это режим мобилизации. Как мы можем режим мобилизации описать? Давайте вспомним. Правильно, вот как-то так. Это надо сделать позавчера или это надо сделать вчера. Все встали, подпрыгнули побежали что-то делать. Да? И мы, смотрите, обратите внимание, мы бежим, делаем, по ходу переделываем что-то. Мы минимальное количество времени тратим на планирование в этот момент, потому что если мобилизация, то заняться классическими процессами планирования невозможно, просто на это, на это нет времени. И мы бежим, и очень часто мы достигаем результата. И вот Интересный такой э, вывод заключается в том, что русская модель управления является, с одной стороны, э, результативной, но с другой неэффективной, потому что тратится для того, чтобы получить результат, большое количество ресурсов. Еще когда режим мобилизации, то, соответственно, видите, не важно, что мы в ластах там, играем в футбол где-то на поле, на болоте, неважно. Все побежали делать, и мы побеждаем и героическим способом этого результата достигаем. Но, соответственно, э тратим очень много ресурсов на это. Режим мобилизации интересен еще и тем, что в нем невозможно находиться постоянно. Если вы постоянно в режиме мобилизации, что с вами происходит? Правильно, вы выгораете. Невозможно все время находиться в режиме бега, вот такого. Просто по э физиологическим каким-то процессам необходимо режим... Э бурная деятельность очередовать с режимом какого-то покоя, если вы все время в, э, в таком экше не находитесь, вы просто устаете. И второй режим. И, и второй здесь важный комментарий по режиму мобилизации. В, ре, в режиме мобилизации мы мало планируем, нет времени, а это значит что? Да, все правильно. Поэтому мы не любим еще с вами процессы, как правило. У нас основные в режиме мобилизации действия осуществляются в режиме договоренности, поэтому очень часто какие-то полезные процессы, они где-то написаны в книжке, но мы работаем по-другому, просто потому что у нас нет времени заниматься тем, как а, это когда-то было разработано, мы уже реагируем а, в режиме бега на воздействие окружающей среды. Окей, первый режим мобилизация, второй режим это, соответственно, застойный режим. Застойный, застойный режим – это все те э, моменты, когда режима мобилизации нет. да? Иногда моменты очень редкие, но в этот момент нас такая накрывает апатия, зачем вообще брать на себя какую-либо ответственность за результаты, за риски. Мы находимся в состоянии покоя, инерции такой, и, собственно, в этот момент не приходится говорить о каких-то результатах. Вот, соответственно, и есть русская так, модель управления, по мнению автора, это маятниковый режим, мобилизация и застой, мобилизация и застой. Вот как-то так. И э, я вот иногда думал, у нас даже вспомните наши русские народные сказки, когда богатырь 30 лет этой года лежит на печи, да, потом встает и врагам не поздоровится. У нас нет такой сказки про богатыря, который четко распланировал, как засеять это поле, как построить там ограждение. Как победить врагов там, да? У нас именно даже в сказках отображается вот эта история по русской модели управления, когда мы, соответственно, э, застой, застой, застой, потом встали, и после этого действительно врагам не поздоровилось. Так. Я вижу, на секундочку прерываюсь, да, читаю комментарий. Ах-ха-ха, счастливые люди без рисков. А, Денис, вы знаете, это не так смешно, когда вы встречаете это на практике, когда приходят, Но ну, я не, скажу, не совру, если скажу, что в основном это приходят молодые люди сейчас, да, которые именно считают, что позитивным отношением их где-то научили, на, в том числе на тренингах, на каких-то примерах, что нужно позитивно относиться к жизни. И, соответственно... Если кто-то говорит о рисках и проблемах, то это кто? Токсичные люди, да, Ко которые э совершенно не понимают, а команда все преодолеет. Но вот реальность нам говорит о другом, конечно же. Ну, скорее всего, они просто не реализовывали пока еще ни одного даже маленького проекта, потому что риски начинаются на этапе формирования команды и с людей элементарно. Прошу прощения, что вклинился. Правильно, правильно, конечно, так и есть. А вы обратите внимание, какое количество сейчас э, есть молодых команд, которые очень круто запустили безумно классные стартапы, и у них все получается. Но они, извините, работают очень много. А есть большой целый пласт таких потрясающих молодых людей, которых говорят немеренно, выпито немерено чашек модного кофе. Знаете, как в меме эти, да? Вот это с, с латто там сидят в кафе и рассуждают о планах, чего надо делать, но очень редко выходят в позиции. Вот я скорее про вторых, которые и делают мало чего, и, соответственно, рисков у них нет. А те, кто делает, ну, они, <с> они быстро учатся, вы правы. Они следовали. просто открывают очередной кофейни или барбершоп и все. Да, был такой фильм, а, ну, ему много лет, «Глянец», там была цитата потрясающая, да? «Умные люди глянцевые журналы не читают, умные люди глянцевые журналы издают». Ну, вот, вот такая была цитата. Смотрите, еще добавлю немножко информации, как у нас развивалась вообще, в принципе, карьера. От простого какого-то человека рядового, да, который работал на каком-то заводе когда-то сто лет назад, наверное, на конвейере, до современной ситуации. И у нас когда-то, мы помним, что считался, что легко главным может стать кто? Ну, кто специалист лучше других, да, ему давали, соответственно, право руководить другими. Потом появилась каста менеджеров, То есть тех людей, которые занимаются организацией, мотивацией, планированием, контролем, то есть организовывают работы других людей. У нас специалисты выросли в менеджеров, а потом у нас появилось понятие лидер, который уже ведет за собой. Мы с вами поговорим о качествах лидера вот совсем скоро. Я, конечно же, все это подготовил и с вами рад буду обсудить. И у нас, знаете, сейчас появляется даже еще термин такой, не просто даже там лидер или проектный лидер, у нас появляется еще термин «проектный герой». Поэтому, видите, у нас здесь шкала такая от обыденности до героизма. Но это просто красивая картинка. А как эта картинка, если мы ее сравним с типами деятельности организации? Помните, я несколько слайдов назад показывал про вот эту линеечку Run, Change, Disrupt. Операционная деятельность, проектная деятельность и деятельность, связанная с, порыв, с порывными какими-то подходами. И вот очень хорошо, э, э, понятно, если поставить вот эти два таких треугольника, перевернуть их таким образом, мы видим, что профиль специалиста идеально соответствует э, деятельности типа RAN, да, потому что здесь нужно работать в настроенном процессе, соблюдать правила и все будет хорошо. Профиль менеджера очень хорошо э, сочетается с деятельностью типа Change, то есть проектная деятельность, ну в данном случае менеджер у нас кто это, руководитель проекта, да, он организует работу команды для достижения результатов, для получения результатов, которые обеспечивают достижение целей. Это уже а, другие навыки, это навыки изменений, это работа в команде, это управление групповой динамикой и это проектное мышление, то есть мышление работы на результат. И вот лидеры у нас очень часто сейчас это те, кто находится на вершине. Э, вот этой троечки – это те, кто мыслят и живут в плоскости дизрапт, в прорывной плоскости, и, соответственно, здесь уже видите, какие профили совершенно другие. Это те, кто придумывает прорывные идеи, ведут людей за собой, это уже стратегическое мышление, это разрушение стереотипов, это создание новых гипотез, тестирование этих гипотез, и, соответственно, вот такая деятельность по прорыву, да, по движению куда-то в будущее. Вот таким образом, вы знаете, я ту табличку, которую вам показывал в начале, про Run Change Disrupt, впервые увидел когда-то, пару лет назад, на выступлении Германа Гефа. Но это не Герман Геф придумал, но мне очень понравилась логика. И я эту логику немножко у себя, она у меня в голове проварилась таким образом, что я совместил uh, Run Change Israpt и профили, соответственно, различных героев в эволюции нашей карьеры и получил вот, вот, так, вот, вот такие вот uh, оценки. Ну, давайте теперь поговорим о нормах лидерства. У нас мы подвигаемся дальше. А, поговорим о том, собственно, каким надо быть лидеру, да, какие качества, какие, собственно, у него а, нормы поведения, какие навыки и, в конце концов, какие компетенции лидерские существуют. Я тоже несколько слов сейчас об этом скажу. А пока, уважаемые коллеги, у нас с вами еще там 30 с небольшим минут. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте вопросы. Я сейчас посмотрю, сколько у нас человек с вами. У нас больше 50 человек. Отлично. Уважаемые коллеги, пожалуйста, да, будьте активными. У нас есть еще немножко времени, чтобы пообщаться. Итак, исследования компании Corn Ferry. Эта компания очень часто проводит исследования именно по лидерской тематике. Видите, самопрорывной лидер. Да? Self-Disruptive Leader, достаточно свежее исследование. И вот а, интересная информация. Сейчас все говорят про лидеров, а, про прорывные проекты, про новые технологии, про будущее. Но в то же время люди, которые финансируют вот эти проекты, они говорят, что лидеры-то какие-то не те сейчас. Что лидеры должны заниматься каким-то а, вот этим дизрап, деятельностью, продвигать инновации, создавать новые подходы, гипотезы. Вместо этого лидеры что делают? Правильно, они занимаются тактическими задачами типа ран каждый день и, соответственно, совсем не похожи на тех самых лидеров будущего, прорывных. И, уважаемые Нет, коллеги… извиняюсь, а можно уточнить? Вот у вас тогда слайд был с специалист, менеджер, лидер, да, и обыденность, и… Нет, я его помню хорошо, и героизм. И потом вы говорите о том, что какие-то не такие лидеры, и то, что вместо вот такого прорывного героя они сидят и задачи обыденности какие-то решают. Получается. Да, совершенно верно. Да, по кто-то я... из наших гениальных полководцев, или не наших, я вот слаба в истории, тем более военной, сказал, что подвиг, то бишь герой, нужен тогда, когда стратегии облажались. Так может быть, вместо каких-то там гениальных жертв Хорошо подготовить вот эту вот стратегическую базу, сам проект, проект проектирования, это же просчет, просчет тех же рисков, просчет тех же лебедей. А да, совершенно верно, это планирование, да. Так вот, поэтому а. и нет лидеров, которые хотят лезть на амбразуру, они хотят максимально... Даже в, таком, в такой сумбурной реальности представлять, что их ждет. И по максимуму все просчитать. Разве не они добиваются результата лучшего? По статистике, да, вот если мы сливочки верхние уберем, там 3-5%. Вы знаете, очень интересный комментарий, спасибо большое. Но моя задача сегодня не сообщить вам какую-то истину, потому что я эту истину не знаю. И я задумался э, о том, что вы сказали, и этот комментарий, он может быть адресован сейчас ко всем, уважаемые коллеги. Потому что, действительно, э, я всего лишь в этой презентации развиваю определенную логику. Да? Я вот собрал сюда те мысли, которые у меня были, подкрепил какими-то фактами, цитатами. И вот смотрите, как интересно. С одной стороны, все действительно, да, говорят, про, получается, про лидеров прорывных. А по факту, вот, э, мне кажется, что... То, что вы сейчас покомментировали, очень подтверждает как раз эту логику. А по факту лидеры на самом деле занимаются тактикой. Но тактика это просчет как раз последствий. Да? Интересно, интересное, интересное такое мнение. Но видите, мы же сейчас подошли к такому интересному, <laughs> вообще к такой интересной задаче в задачнике а как вообще надо поступать лидеру? Да? И вот здесь мы можем и вместе поискать. Ответ на вопрос с учетом того, что вы сейчас сказали. А лидеру-то чего надо делать, на ваш взгляд, уважаемые коллеги? Ему нужно заниматься деятельностью вот этой по планированию, да, такой скучной, проектной. Или лидер должен вести за собой и создавать новые прорывные идеи, быть генератором этих идей. Давайте мы все вместе подумаем. А пока я хотел показать вам действительно вот такой слайд. Вы можете просто подумать сейчас. Если вам хочется сейчас сказать, мы не будем его заполнять. Если хочется сейчас что-то сказать, скажите. Вот э, разные сейчас прозвучали мнения, разные оценки о том, как развивался лидер, о том, что те, кто финансирует проекты, недовольны, что лидеры недостаточно инновационные, занимаются операционкой, постоянно загружены ей. Так все-таки, что нужно делать, на ваш взгляд, лидеру, чтобы идти в будущее, что не нужно делать? Готов, кажется, это может... зависит, зависит от масштаба готов. организации. Потому что, если организация, например, там, небольшая, то, в принципе, лидер должен делать и процессы налаживать, и отвечать за проект, за прорывы, за стратегию, за все сразу. И совместить и, все. Uh -huh. совместить все. Я думаю, классическая ИП или некоммерческая организация небольшая, тому пример. Если организация крупная, то, конечно, больше э, концентрироваться на стратегии, на прорыве, но в то же время он должен в поле внимания удерживать все, потому что есть на моей практике примеры там замечательных гениальных лидеров, у которых яркие идеи, но которые при этом совершенно не контролируют текущие процессы поэтому все разваливается это превращается постоянно в мобилизацию в мобилизацию в мобилизацию то есть как бы лидер должен по сути конечно все держать под контролем просто в какой-то части больше в какой-то части меньше и кстати вот коллега высказывалась что нужно то, делать извините извините что нужно делать я просто конкретизирую значит все держать под контролем все области да, да? несненно он отвечает он отвечает за все я думаю, что не нужно делать в данном случае, это чрезмерно лезть в детали, в нюансы. Так, оставлять... не, в, в операционку, соответственно, не погружаться, вот так, как на предыдущем слайде, да, говорили у нас, ну, есть, говорили ну, результаты по... исследований? Угу. По крайней мере, не, счит... не высчитывать, сколько пачек бумаги нужно проектному офису до одной штуки, примерно понимать, сколько, и это будет разумно. То есть оставлять людям возможность для принятия решений самостоятельных. Вот что нужно делать еще сотрудникам, Хорошо. оставлять пространство это. Хорошо, уважаемые коллеги, кто-то еще хочет высказаться? Пожалуйста. Что не нужно делать лидеру будущего, а что наоборот нужно? С учетом сказанного того, что сегодня успели обсудить. Лидеру нужно брать еще ответственность за себя, на себя, за все, на самом деле. Очень много есть лидеров, которые э, не готовы брать. Как бы люди, наверное, хотят быть... Какими-то перфекционистами и во всем идеальными, и они не понимают, что это нормально ошибаться. Нет идеальных людей, нет идеальных лидеров, мы все учимся. И вот надо обязательно в любом случае брать на себя ответственность, чтобы люди, которые за тобой, понимали, что все равно ты их не подведешь, ты им поможешь, насколько ты это умеешь, ты решишь их проблему, к тебе можно прийти. Угу. Брать ответственность, хорошо. Уважаемые слушатели, есть ли еще мнение? Соответственно, быть открытым. Вот это, наверное, то, что еще можно добавить. Быть, открытым, быть открытым к чему? А, быть открытым к своим собственным сотрудникам, к людям, к изменениям, в принципе... Ника, к коммуникациям, к человеческим да, отношениям. Быть, быть open mind, в таком широком понимании. Open mind, отлично. Супер. Open mind плюс soft skills в психологии, потому что набирая команду... конкретно, подождите, вот что, soft skills в психологии, это конкретно что? Какие Я качества? не знаю, феноменальная интуиция или проницаемость, понимать, что ты на какую-то должность ставишь именно того человека, который не просто в ней разбирается, который еще по каким-то там субъективным показателям с ней справится. Ага. То есть нужно делать, чувствовать, осознавать себя, понимать свою, как у тебя работает твоя э, интуиция, доверять ей, принимать иногда решения в соответствии со своей вот такой осознанностью. Я правильно вас понял? Вот как-то так, да? Ну, вероятно, да, потому что иногда парадоксальные решения приходится принимать, и они могут выстрелить. Ага, хорошо. Так, еще мнение у кого-то есть, уважаемые слушатели? Что нужно делать лидеру и что не нужно? Очень важно, и это распространенная проблема, когда лидер берет все на себя, всю работу, не умея распределять грамоты между участниками команды разной обязанности в проекте. Не нужно делать все самому, да, не нужно делать все самому, нужно уметь распределять обязанности, ну, то есть, в принципе, заниматься чем? Планированием работы, да, и организацией работы. Хорошо. Что еще? Кто-то что-то, по-моему, начинал говорить, я прошу прощения, если вас перебил. Я стараюсь сразу конкретно зафиксировать вот звучащее мнение, так его перевести в плоскости как раз этих, вот, вот этих несложных пунктов. Так, еще мнения есть какие-то? Хорошо, спасибо большое, но вы можете в любом случае взять эту несложную табличку в себе куда-то на вооружение и... Подумать иногда. И в принципе, если у вас есть э, работа в команде, вы работу в команде всегда, уважаемые коллеги, начинаете с чего? Не с подбора людей, а с планирования компетенций и ролей, которые вам будут необходимы в соответствии с теми задачами, которые перед вами стоят. И вообще подумать о том, а что вам нужно в конкретном проекте. От конкретной команды, да, какие конкретно навыки и качества, и что не нужно наоборот, да, вот какие вещи вы будете считать токсичными, и ни в коем случае они должны появиться у вас в команде, это вообще очень хорошая задачка. Ну, можно взять на вооружение такое, это очень простая практика, начинать всегда с планирования, что нужно и что не нужно. Ну, и я теперь попробую ответить на вот этот вопрос, который сам сейчас поставил, который с вами обсудил. Смотрите. Традиционно у нас, если говорить про проектное лидерство, есть такой инструмент, это треугольник талантов Международного института проектного менеджмента, Project Management Institute. Но Это крупнейшая в мире профессиональная организация а, по управлению проектами, которая издает, наверное, самый популярный в мире свод знаний, по которому работают иногда целые правительства, прямо, да, которые рассказывают о правильных процессах управления проектами. И вот треугольник талантов нам говорит о трех составляющих. Ну, во-первых, должны быть качества, одна грань, это стратегическое управление, управление бизнесом, это не что иное, как тот самый менеджер, это качество технические управления проектами, это ваши hard skills, то, что вы можете делать руками, если вы можете сделать, например, Провести анализ рынка качественно, сделать бизнес-план, построить какую-то финансовую модель. Вы можете это делать руками. Вы можете сделать диаграмму Ганта в программе Microsoft Project. Это ваши технические, собственно, навыки. И третья грань этого треугольника лидерства. Получается, видите, здесь комбинация hard skills и soft skills. На этом треугольнике присутствует. Hard – это техническое управление проектами во многом. А, соответственно, менеджерская грань и лидерская грань – это похоже что-то на софт. Давайте пойдем дальше, попробуем это все расшифровать. Смотрите, в соответствии тоже с исследованием а, института PMI, Project Management Institute, каждый год делается такое большое классное исследование, называется «Пульс профессии». Это цитата из исследования 2018 года, смотрите, как здорово звучит. «Пульс профессии» uh, – «The project manager of the future» – проектный менеджер будущего. В настоящий момент 45% организаций считает важными развитие, soft skills персонала. Это и решение проблем, это управление коммуникациями, это умение работать в командах. Это лидерство, в конце концов. 45%. Ого, как много. Этот показатель постоянный расчет. 40% считают важными Соответственно, навыки менеджерские вот этого проектного треугольника, треугольника талантов, точнее, извините, и навыки технические, hard skills, и 40 почти процентов считают так важными так называемые цифровые навыки. Вот эта цифровая трансформация и, соответственно, все, что с этим связано, это еще один такой хайп современного времени. Уважаемые коллеги, а что же такое digital skills, на ваш взгляд, для управления проектами? Если наш классический треугольник, состоящий из трех граней, видите, он пеленой цифровых навыков покрывается уже. Что это такое? Как вы думаете? Что Но же такое умение, цифровые навыки? Умение применять новые технологии в... Работа с новыми технологиями супер, точно. Какие еще? Внедрение цифровых инструментов, учета, возможно, времени, продуктивности, отслеживания, трекинг задач, постановка и применение инструментов. Это называется цифровизацией. На самом деле, на да, компьютер. цифровая трансформация и цифровизация разные вещи. Когда мы автоматизируем что-то, это цифровизация. Хорошо, согласен. Так, цифровые инструменты, спасибо. Что еще входит в цифровые навыки? Медиаграмотность. Медиаграмотность, это что значит? Это означает ориентация в медиапространстве, отсекание, фейк news и прочее. Да, работа в современных каналах коммуникаций, Да, вот так вот, да, действительно. У нас помните, мы говорили, что коммуникации очень много. А еще сюда входит работа с данными, угу. решения, основанные на данных. Сюда входит бизнес-аналитика всевозможная работы на данных. Инновационное мышление вы упомянули. ну, Частично я добавлю. А еще сюда входят как раз, уважаемые коллеги, это навыки безопасности цифровой, то есть работы по защите, собственно, данных и какой-то информации, которая есть у вас. Ну еще что-то. Я думаю, что вот эта вот пелена цифровых, цифровых навыков, она только-только-только развивается еще и, соответственно, становится э, толще, наверное, да. Давайте посмотрим. Теперь по свежему исследованию, опять-таки, пульс профессии, смотрите, какие группы навыков важны. Технические навыки. 68% респондентов, а это почти 5000 ведущих организаций по миру, говорят, что технические навыки важны. Лидерство. 65% респондентов говорят. Смотрите, вот эти бизнесовые менеджерские навыки, это 58%, и Digital Skills уже 50% в этом году Собственно, по результатам исследований говорят, что важны. Вот у нас получается уже не треугольник, а такой квадрат, настоящий из четырех групп навыков. И об этом мы не должны забывать, что у нас вот эти четыре группы, они играют сейчас очень активно. И появляются еще и цифровые навыки. Ну а что это, о чем конкретно идет речь? Да, давайте посмотрим. Я сделал вот такую вырезку из исследования, которое проводилось среди своих резидентов в Сколково в 2019 году. И вот смотрите, здесь про навыки и компетенции тоже сказано. О чем говорят, собственно, те, кто находится, но ну, на острие, может быть, прорывных каких-то технологий, по крайней мере, Сколково – это центр таких коммуникаций точно интересных, где сосредоточено много инновационных каких-то подходов. Взаимодействие кроссфункциональное с людьми – 70%. Навыки управления изменениями – понятно, какая у нас сейчас эпоха. Вука, мир, никогда больше не бывает проектов, где нет перемен, и всем надо меняться, и лидеры ведут нас к переменам, 70%. Эффективность процессов, 60%, управление командами, 60%, управление инновациями, проектное управление. Более 50% респондентов говорят о том, что навыки проектного управления крайне важны сейчас. Понимание глобального контекста, то есть понимание глобальных Каких-то трендов геополитических, чуть ниже понимания главных технологических трендов, навыки продуктового мышления и разработки новых продуктов. Не секрет, что сейчас уже проектное управление, это уже не такая модная тема, сейчас гораздо более модная тема это управление развитием продукта. продукт-менеджмент, а не project менеджмент это более такая сейчас яркая тема. Потому что управление проектом – это всегда маленькая часть управления продуктом, мы понимаем, потому что создать, например, построить, например, завод – это проект, а потом, когда завод дает определенную продукцию, которая приносит и эффекты организации, результаты, выгоды, да, это как раз развитие продукта, продуктовое управление всегда шире проектного. Ну и, соответственно, навыки внутрикорпоративного предпринимательства. Сейчас очень многие думают, а как бы воспитать таких у себя сотрудников, которые бы относились к компании как к своему личному делу. Да, вели себя как предприниматели, соответственно, и думали о том, как организации совершать те самые прорывы, так же, как и руководители. Вот те качества лидера, уважаемые коллеги нового времени, которые мне пришли в голову. Давайте попробуем тоже их немножко пообсуждать. И, безусловно, первое – это управление данными. 100%, на мой взгляд. Это и ситуация так называемой… Э, здесь дизрапт, он и играет очень ярко. Это гибкость перемены стиля. Это способность смены стереотипов. Это очень важная история. Еще одно качество – это развитые коммуникативные навыки. Сейчас действительно очень сложно где-то отсидеться в бункере, не общаясь ни с кем, коммуникационный шторм, и навыки работы с коммуникациями, на мой взгляд, крайне важны. Реакция в условиях несовершенных данных, уважаемые коллеги. Мы об этом тоже сегодня уже говорили. Если вы способны принимать решение, когда у вас никогда не будет идеальной картинки, это прямо вот но совершенно актуальное сейчас качество. Ну и, наконец, мы э, с вами говорим о управлении собственным состоянием. И вы знаете, есть такой термин сейчас, да, менеджмент своего организма. Что это такое? Ну, многие говорят сразу, ну, это про здоровье. Да, надо быть здоровым, лучше быть, конечно, здоровым, чем больным, еще и богатым желательно, и все в порядке. Вы знаете, менеджмент своего организма, это, прежде всего, про баланс, наверное, рабочего и личного. И я лично давным-давно для себя понял, что, ну, условно говоря, сколько бы ни было крутой работы, если я не могу с сыном поиграть в футбол и сделать еще что-то такое, что бы мне хотелось, что мне действительно нравится, что со составляет важную часть моей жизни, то у меня что-то не то с работой. Сейчас все пытаются найти вот этот баланс рабочего и личного. В то же время примеры тех лидеров настоящих, они говорят нам немножко о другом, что лидеры не могут... Отойти от своих целей никогда не горят постоянно, каждую секундочку времени. И вот вопрос управления собственным состоянием, он крайне важен. Вы никогда, помните, мы сегодня говорили, не можете быть в режиме все-таки мобилизации. Навер, наверное, на это не способен ни один человек. И способность переключаться между разными задачами, переключаться между разными активностями, личными, рабочими, это очень важное умение. А еще это очень важное умение, потому что если вы все время находитесь в режиме мобилизации, это означает, что у вас энергия потихонечку заканчивается. И управление состоянием – это и про то, как постоянно поддерживать свой личный уровень энергии, достаточно высокий для того, чтобы решать те задачи, которые вы хотите. А еще я сегодня рисовал лампочку, что лидер – это как лампочка. А кто-то сегодня сказал, что лидер да, ведет за собой. И лидер, конечно же, это та самая батарейка, которая заряжает других людей в команде, на достижение каких-то целей, получение результатов. И если вы находитесь с очень низким уровнем энергии самостоятельно, уважаемые слушатели, мне кажется, что вам очень сложно будет держать вот эту батарейку для других и вести их к цели. И есть э, у нас сейчас потрясающие такие... Исследования в области нейрофизиологии управления проектной командой. И если сказать это очень просто и примитивно, у лидера всегда на определенное количество делений должно быть больше энергии, чем у команды. Но разрыв не должен быть космический. Если у вас у лидера высочайшая энергия, а у команды еле-еле-еле немножко, то ничего не получится. Разрыв должен быть некритичный, но у лидера всегда больше. Он батарейка, который заряжает как раз людей на вот эту деятельность. А для того, чтобы быть батарейкой, вы должны понимать, каким способом вы не выгораете, а наоборот набираете энергию. Ну и не забываем, что есть у нас всегда люди делятся на экстравертов и интровертов. И экстраверты набирают энергию, когда они общаются, им легче. В современном мире, возможно, возможно, это мое предположение, а интроверты, они набираются энергии, когда они находятся во внутреннем состоянии, в каком-то внутреннем покое, тишине, без внешних коммуникаций. И те, и те очень полезны сейчас. И, конечно, мы понимаем, что вот, вот эта вот энергетика, она во многом связана сейчас и от количества коммуникации, от скорости, и еще раз этим надо управлять, и тогда будет, соответственно, наверное, легче. Легче Понимать происходящее, попадать в текущие вот эти тренды, о которых мы тоже говорили. Но ну, понятно, что сейчас уже организация, как вот такая жест, жесткая структура, она редко существует, она всегда находится в коммуникациях, и проектное управление, а, и проектные лидеры всегда находятся в большом количестве коммуникаций, коммуникаций, и для этого используются уже самые современные способы связи, они сетевые, они не только по вертикали, как раньше, но и горизонтали, они внешне становятся тоже растворяются вот эти организационные жесткие мембраны, вы находитесь, наверное, в такой глобальной сети с вашими партнерами, с вашими контрагентами, с вашими клиентами, потребителями, с вашими экспертами. И вот действительно мы чувствуем, что сетевые связи растворяются. Ну и, наверное, самое главное качество лидера – это мечта, ради которой ты готов, собственно, на подвиг. И мне кажется, что настоящему лидеру, конечно, отключиться от своих целей и мечты невозможно. В этом заключается, может быть, и тот самый феномен лидерства. Вы не можете не делать что-то. Да? Не можете не делать. Когда-то было очень хорошее правило такое для как раз сетевых ресурсов для всяких гостевых книг, блогов, где многие люди пишут. Есть такое, было хорошее правило такое, можешь не писать, не пиши. Вот лидер не может не писать в этом контексте. Мечта, ради которой готов на подвиг. Ну и, как, знаете, такой небольшой итог, это опять-таки одно из исследований. Исследование называется в этом случае The Future of Work. Будущее работы, как-то так звучит. Попробуйте осмыслить вот этот термин, он называется лидерство all-inclusive. Вот такое появилось э, понятие примерно год назад. Вы получаете лучше от своей команды. Не так важен возраст, не так важен уровень, э, соответственно, в организационной структуре. Не так важно местоположение и набор навыков. Вы получаете лучшее. То есть вы собираете ту команду, которая в сумме дает результат, Гораздо больше, чем, соответственно, частности какие-то и собираете под задачу именно в идеальном для своей задачи, для своей цели, для своих проектов сочетания. Вы не просто управляете людьми, вы управляете технологиями. Управляете людьми, которые знают, как управлять технологиями. В команде могут быть роботы. Еще раз, да, это элементы, те самые искусственные интеллекты, которые помогают нам уже сейчас принимать решения и обрабатывать большие данные. Вы не только поддерживаете технологии, вы создаете целый штат цифровых послов, которые помогают сделать дело. Честно говоря, я пытался понять, а что такое штат цифровых послов. Пока еще вот, не могу даже как-то для себя это до конца определить, но может быть вам это запомнится, вы об этом когда-то подумаете на досуге. И uh, об этом лидерстве All-Inclusive составите какое-то свое мнение. Что думаете, уважаемые коллеги, по поводу лидерства All-Inclusive? Есть место такому термину? Что здесь, может быть, не хватает или что здесь как-то написано не совсем точно? Меня смущает ставка на технологии, бесконечная цифровизация процессов, потому что в конечном итоге главным остаются люди, а не просто цифровая часть. И вот мне кажется, в этом есть небольшой переклин, который сейчас во всем происходит. Люди настолько увлекаются диджитализацией процессов, не только в лидерстве управления, а во всем, что забывают об этом. Мне кажется, просто есть некие прописные истины, которые старые как мир и были актуальны столетия назад, сейчас и будут актуальны в будущем. Спасибо большое за комментарий. Да, помните, я не случайно сегодня такой слайд использовал «время человека». да, И не хотелось бы, чтобы будущее было нечеловеческим в этом плане. Спасибо за комментарий. Может быть, кто-то еще да, скажет меня... пару слов? Спасибо. Небольшой комментарий. В целом, ну, с идеей я согласна. Но формулировка смущает, как вы получаете улучшить свои команды. То есть ощущение, что позиция лидера немножко потребительская, а его команда это некий ресурс, который он выжимает. Поэтому, навряд ли посыл был именно такой, но просто стоило бы добавить, что лидер умеет Вы получаете и даете. Вы получаете и даете лучшие свои команды. Вот так вот возможно. Да, Спасибо. Да. Отличная тема, да. Вы получаете и даете команде, конечно. Потому что лидер это не тот, кто сидит на троне, а тот, кто вместе с командой тащит этот трон. Угу, точно. Еще, может, какие-то комментарии? А Вам не кажется, что здесь вот все то же самое, действительно, что, ну, как бы все характеристики, так скажем, идеи вот этого лидерства, что было и там и 100, и 50 лет назад, только оно приправлено все вот этой цифровизацией, действительно, это как, просто как приправа для еды, и ты цифровизация действительно сыпет, сыпет, сыпет, просто лишь для того, чтобы... Идеи не были консервативные, а развивались в соответствии с технологическими трендами какими-то. А так здесь, я думаю, здесь все основная идея тоже то же самое. Лидер он был, был лидером и останется. Александр, спасибо большое, очень интересно, действительно. А изменился ли, в принципе, подход к лидерам? Если убрать вот эту современную действительно цифровую такую мишуру, на самом деле это тот человек, который ведет, создает эту команду, ведет каким-то целям. Неважно, какими инструментами при этом пользуются, может быть, современными инструментами, ведет вот к этой мечте. А еще помните, говорили о том, что у лидера мечта должна быть обязательно длиной больше, чем жизнь. То есть за пределами собственной жизни вот эта мечта находится, то есть это постоянное движение на протяжении жизни. И действительно, если так разобраться, то не сильно меняется у нас подход к лидерству. Просто да, современные приправы такие цифровые. Очень интересное мнение. Спасибо большое. Кто-то еще хочет что-то добавить на тему лидерства All-Inclusive? Смотрите, я хотел бы Уважаемые коллеги, сказать, наверное, ну, несколько практических таких рекомендаций о том, что э, можно взять лидеру для себя вот в этой проектной экономике. Несколько. Вот то, что у меня, наверное, выкристаллизовалось за время моей деятельности. И здесь получилось опять семь пунктов. Ну, вот так вот случайно. Я хочу сказать, что, конечно, в первую очередь лидеру нужно понимать свою основу. Вот сейчас еще одно модное, очень такое есть понятие осознанность. А что такое осознанность? Это способность самому создавать свое будущее. Проактивно понимать то, что может произойти, проактивно выбирать сценарии той или иной реакции и брать на себя ответственность. Вот знать свое почему, это как раз про проактивность. Быть готовым к тому, что вам придется изменяться, изменять свои подходы и стереотипы, это очень сложно. Я могу вам сказать, как человек, которому 40 лет, постоянно меняться и отказываться от того, к чему привыкли, очень сложно. Но вот это важная сейчас история в проектной экономике. Быть готовым менять свои подходы, изменять правила игры. Анализировать социальную сеть организации, это означает, что... Организация – это набор формальных и неформальных коммуникаций, это вертикали э, функциональные, это горизонтали, которые проектные. Фокусироваться на человеческих отношениях, доносить смысл происходящего, то есть все-таки я искренне надеюсь, что время человека сейчас есть, и э, вы сейчас лидерство World Inclusive подправили. Вы сказали, что это не только брать, но и отдавать. Это и есть человеческое человеческие отношения. И очень важно вот в, в этом вихре информационно-коммуникационном, который вокруг нас, доносить смысл происходящего до своей команды, чтобы было всегда понятно, что происходит. А для этого проводить постоянный мониторинг среды и поддерживать ваше решение, конечно, какими-то доказательствами. Тут вам в помощь То, та самая работа с, с большими данными цифровыми навыками, навыками, Представлять свою роль и роль окружающих команде прежде всего, по поведению, не только как роль в иерархии или как проектная роль, классические, да, проектная роль член проектной команды, администратор проекта, руководитель проекта, заказчик проекта, это такие классические проектные роли, но и роли человека по поведению, соответственно, когда вы планируете свои проекты, работа по подбору команды начинается с планирования необходимых навыков и компетенций. Ну и управлять развитием талантов, в конце концов, сейчас есть колоссальное количество возможностей, совершенно бесплатно, развиваться, прокачивать различные знания, а, приобретать эти знания, потом превращать их в навыки, пробовать а, и, соответственно, таким образом развивать различные компетенции у себя. И здесь я хочу сказать, что, конечно, лидеру можно и нужно учиться. Я лично считаю, что все-таки лидерам, честно говоря, наверное, в большей степени надо родиться. Но в любом случае прокачать вот какие-то группы навыков сейчас есть все возможности. Но важно управлять развитием не только себя, но и, наверное, своей команды. И это называется сейчас управление талантами. Это очень классно. И даже вот этот треугольник, который мы смотрели, треугольник э, компетенций PMI, он так и называется треугольник талантов. По нему как раз можно развивать. Навыки, собственные команды. Но вообще, тема модели компетенций, я думаю, что многие из вас знают, она очень популярная, конечно, сейчас тоже. И если у кого-то по моделям компетенций будут вопросы, я сейчас, буквально у нас осталось с вами несколько минут, я э, сейчас покажу свои э, координаты для связи, и если вы захотите со мной связаться и что-то обсудить, это совершенно можно, легко будет сделать. Ну и о сценарии поведения лидера. Как итог, наверное, что это такое? Это прежде всего достаточно тяжелый труд, это построение отношений с людьми, это рост собственных знаний, это формирование собственной осознанности, да, такого проактивного поведения по формированию своей собственной модели будущего. Ну и, конечно, вера в свою идею. Мне очень понравилось как-то, совсем недавно услышал, один из ведущих одного мероприятия такой задал вопрос аудитории, а что построила пирамиды египетские? что построили египетские пирамиды. И э, ответов было много. Их построили люди, их построил труд и так далее. Но э, ответ был, пирамиды построила вера. Да? Вера в то, что возможно создавать такие действительно большие э, объекты. И э, вера помогла создать такой памятник, который простои, простоял сейчас такое количество веков, и мы до сих пор его видим. Я скажу честно, я редко цитирую Стива Джобса, Достаточно. Потому что, на мой взгляд, это такой интересный пример лидера, такой противоречивый, настоящий. Но вот эта фраза из его выступления, знаменитого перед выпускниками Стэнфорда, когда он говорил о, собственно, и о любви, и о смерти, и о делах, она очень хорошо ложится в тему нашей сегодняшней с вами лекции, или нашего вебинара, или нашего общения. Видите, единственный способ делать великие дела – это любить то, что вы делаете. Нужно найти, конечно, то, что вы любите. И вот эта вот фраза, оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными, он говорил ее в связи с тем, что вы помните, наверное, если кто-то знает его биографию, его в свое время совет-директор отстранил от работы в собственной компании. И он, будучи уже в 30 лет достаточно успешным человеком, таким очень успешным, ему пришлось начать все заново, он опять попал в полосу дизрапта, когда надо было новые идеи придумывать, и он из такого сытого и преуспевающего состояния опять стал вот тем самым голодным человеком, который очень много сделал за следующее время, снова вернулся в компанию. И вот, наверное, это мне и хочется вам, уважаемые коллеги, сейчас пожелать. Найти то, что вы любите и оставаться вот такими безрассудными и голодными до тех самых действий, которые могут привести вас к своим целям. Я смотрю сейчас на часы, вот мы с вами уложились практически минута в минуту, здесь есть моя электронная почта, если кто-то захочет со мной связаться, пожалуйста, ее скопируйте, напишите мне, и я смогу, может быть, вам помочь какими-то материалами, может, ответить на какой-то вопрос. Обычно я очень быстро всегда это делаю, то есть э, не ухожу в длительные какие-то коммуникации, даже если очень занят. Если какие-то вопросы сейчас, уважаемые слушатели, по теме нашего сегодняшнего мероприятия, оно получилось достаточно таким, наверное, мне показалось, что я какую-то логику хотел протянуть, и только вы можете сказать, насколько это получилось, и насколько это было полезно, и, может быть, вы хотите это прокомментировать или что-то добавить от себя, сейчас есть самое замечательное для этого время. Пожалуйста. Комментарии, предложения, вопросы. Извините, пожалуйста, можно задать вопрос? Пожалуйста. Который одновременно, возможно, и станет и комментарием. Вот если возвращаться к идее, скажем, некоторого такого героического образа лидера, и той схеме, системе координат, которую была на слайде от специалиста, менеджера к лидеру, и вот от обыденности, к героизму по оси X. вы не думаете, что в большинстве случаев, наверное, эту ось можно будет перевернуть в обратную сторону, Поставь обыденность, соответственно, со стороны лидера и героичность со стороны специалистов, потому что, опять же, если вернуться к примерам истории, которых достаточно много, и вспомнить, кто совершал лидеры, опять же, цитируемые примеры э, закрытия амбразуры, чего угодно, военных лидеров, военных герои, героев подвигов науки. Ведь они были обычными солдатами, людьми, скорее всего, если следовать вот этой категории, специалистами, которые просто выполняли свое дело и выполняли свой долг. Да, совершенно верно. Вы знаете, если э, несколько таких комментариев по поводу вот этой оси поступило, значит, я правильно это нарисовал, потому что это вызывает э, такую потребность в, даль... в осмыслении, и в обсуждении этого всего. Конечно, это можно перевернуть. Это всего лишь отображение некой логики. А если р... двигаться по этой логике дальше, то можно развиться и перевернуть совершенно эту всю пирамиду. Еще и в бок придумать много чего интересного. Потому что мы говорим о Явление лидерства и о проектах, естественно, как об очень таком многомерном явлении сейчас, и здесь такой, наверное, простой логики э не может быть. А я могу сказать, как человек все-таки из мира проектного управления, я очень часто встречаю, вот я говорил о волшебной таблетке, я очень часто реально встречаю такой комментарий, дайте мне стандарт, кост, свод знаний, где вот я открою, вот это все буду делать, и, соответственно, там вот э у меня все будет получаться, но такого не бывает вы должны провернуть это через себя, выставить какой-то свой подход для ваших задач, и золотого сечения какого-то поведения лидера или методологии не бывает. Это все нужно сделать самостоятельно. Соответственно, и моя вот эта система координат, но ну, она, конечно, условная, она может изменяться как угодно. Вам спасибо за комментарий. Спасибо большое вам. Так, уважаемые коллеги, мы с вами пробовали полтора часа. Комментарии, пожелания, мнения какие-то. Хорошо. Я понимаю, что тогда мы можем закрыть тему нашего сегодняшнего выступления. Я хочу поблагодарить всех тех, кто в субботу, в первой половине дня, подсоединился к этому вебинару и э, послушал немножко мою болтовню на протяжении полутора часов. Спасибо большое. Тема очень интересная. И пускай эта тема как раз у вас играет так, как, соответственно, вы ее видите, вы ее встречаете в жизни. Может быть, то, о чем мы сегодня говорили, вам каким-то образом поможет структурировать подход. Я хочу пожелать вам хороших выходных и, конечно, хороших проектов и хорошего развития лидерских, ну и совершенно тоже других качеств. И качеств специалиста, и качеств менеджера. Тогда спасибо всем большое, уважаемые коллеги. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо большое. Было очень интересно. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.